Всем привет! Для мороженого мне понадобятся сливки 250 грамм. Если это животные сливки, то выбирайте пожирнее, 33-35%. Если это растительные, то есть вы по каким-то причинам не употребляете животные, тогда там процент жирности не имеет значения. 200 грамм свежей ягоды клубники, можно замороженной, и 100 грамм сахарной пудры. Часть сахарной пудры я добавляю сразу в сливки, а часть к ягоде. Ягоду пробиваю блендером. Дальше взбиваю сливки. И теперь объединяю обе массы. Вот такая густая, плотная масса у меня получилась. Выкладываю в форму. Прошел час. И с помощью ложки для мороженого. Здорово!